Дорогие друзья, рад приветствовать всех еще раз в нашей студии «Сангейт-центр». Ну, со мной мы знакомы, Майкл Мелехов. И мы сегодня в первый раз за все время, ну как-то что-то было, показательно где-то мы об этом говорили, но мы поговорим сегодня о рунах. Вот. Не получалось у меня найти действительно настоящего мастера по рунам. Но у нас сегодня в эфире известный экстрасенс, парапсихолог, космоэнергет, ну, много-много всякого всего, магистр парапсихологии, Инесса Олива, духовное имя Наргис Ханум. Ну, и мы сегодня как раз будем говорить о каких-то вещах, в том числе, конечно, о рунах. Ну вот стоит тут такая вот интересная вещь у меня, да, и вы это тоже видите. Член Академии Безопасности России. Вот. Ну я знаю о том, что есть имеющие отношение к безопасности, это, по-моему, МЧС называется, да? Я все никак не, не запомню, как это вот это аббревиатично, как это расшифровывается, Ну неважно. Так вот, давайте мы сейчас, я выведу на экран моего хорошего друга, уважаемого мной парапсихолога и человека, потрясающей доброты, готова помогать всем и вся в течение 24 часов, непонятно, когда она спит. Инесса Олива, рад приветствовать тебя, дорогая. Здравствуйте, Майкл. Здравствуйте, меня слушающие зрители. Добрый день. Да, вот... Расскажи, пожалуйста, член Академии Безопасности России. Это Академия Безопасности, это официальная какая-то структура или это парапсихологическая какая-то академия, которая, в общем-то, неофициальная, что ли? Что это такое? Нет, Майкл, это на самом деле это Академия Безопасности России, она так правильно и называется, это создано для того, чтобы, ну, то есть, как бы, мы э, находимся там, люди, э, в основном, в основном, э, это либо экстрасенсы, либо целители, э, то есть, как бы, во благо Родины называется, да, то есть, на подстраховке в тылу. Ага, так вы кому-то подчиняетесь или вы сами себе подчиняетесь? Ну, нет, если мы к этой структуре относимся, то, конечно, к этой структуре мы подчиняемся этой же структуре. Ну, кроме президента России, кому вы еще подчиняете? Ну, вот ассоциации ассоциации и именно Академия безопасности, ну, естественно, мы и себе принадлежим, в первую да. очередь. Просто единственное, что сотрудничаем. А если, если вдруг э, где-то что-то случается, либо происходит, нас э, как бы оповещают, и э, какой свободный мастер, ну, идет либо это задание, касающее там какого-то расследование, либо это э, связано целительские направления какие-то. Ну, во славу Родина называется. Серьезно? Uh, у нас, кстати, вопрос, а где можно узнать uh, данные? Я такой даже тоже не слышал. Ну я, ладно, я-то нахожусь -то совсем далеко. Ну вот люди, которые проживают... Это, в... это находится в, в городе Москве. Yeah. Вообще можете даже загуглить. Я думаю, что это выйдет информация. Загуглить, понятно. Хорошее выражение. Uh, да. Погуглить, загуглить, нагуглить. Хорошо, то есть это хорошо. от кого и кого вы защищаете, допустим? Вот смотрите, вас, вы только что сказали, вас оповещают о каком-то, о чем-то, а вы до того, как вас оповестили, не можете людей оповестить о том, что сейчас что-то будет там такое? Ну, если вообще мы не имеем права куда-то без какого-то ведома разрешения лезть, да, потому что... Естественно, мы вторгаемся в чью-то энергетику, это не есть хорошо. По запросу мы, мы всегда готовы. Именно по запросу. Uh -huh. а, что загуглить? <сих chann> а, вот тут непонятно, не кто имя. Вот как всегда ники непонятные какие-то. Имя не видно. Академия, Академия безопасности России. Ну, она я... находится на Лубянке. Я написал. На Лубянке прямо. Mm -hmm. Так нет, я почему говорю, лезть, не лезть? Ну, к примеру, готовиться, мы узнаем, как правило, о каких-то тарактах уже после того, как они произошли. Есть ли у вас вот в этой академии, академии, есть ли у вас люди, которые могут, скажем, предвидеть какой-то, ну, вот, Психийное бедствие, теракт там, не знаю. Естественно, когда берется год, именно целый год, полностью какой прогноз просматриваем на целый год. И в этом году мы видим конкретно, какие могут быть проблемы. или это секрет? А? Ну, нежелательно не разглашать, конечно. Нежелательно. Это государственная тайна, я понял. Хорошо, а в част, а частные лица, если обращаются, обращаются к вам частные лица? Конечно, постоянно обращаются. Но а. если с 30-летним стажем работы, то, конечно, уже не только частные, это все обращаются. Нет, ну, Инесса, я знаю, к тебе обращаюсь, и я к тебе тоже обращаюсь, кстати. И много обращался. А, так mm -hmm. вот, э, нет, я имею в виду в ассоциацию, не лично. А в ассоциацию человек обращается, скажем... Ну, Конечно. вот, уважаемая ассоциация, скажите, вот, что будет у меня на следующей неделе? Какие там у меня позитивные или негативные там события? Или нет? Ну, естественно, поступают письма, но это может быть и в электронном виде, это может быть в письменном виде поступают. И если это очень глобальные какие-то вопросы, то в принципе рассматриваются. Но так обычные люди, я думаю, что м -м, вряд ли пишут. Угу. Хорошо, а, либо, либо пишут, очень сильно какая-то такая, более на государственном уровне проблема, и тогда могут написать, коснуться этого вопроса. А обращаются ли к вам силовые какие-то структуры, так их, по-моему, называют, да, силовые структуры? Я, или конечно, постоянно. Постоянно. Не только силовые структуры, и врачи обращаются, то же самое. Как бы, если ситуация жизни и смерти касающаяся, и там... А тот же хирург, да, он немножечко не то, что он там боится или еще что-то, да, но есть какие-то факторы, которые вот просто вот он боится, что человека может потерять. Такие, такие случаи тоже бывают, ну, постоянно звонят и консультируются, и спрашивают, как лучше поступить, как правильно поступить. Органы, обычно уголовный розыск обращается, обращается, кстати, по бывшему по всему Союзу, просят звонят пишут да постоянно вот сейчас вот у меня а, как-то очень сильно стала литва меня очень донимать потому что там стали пропадать очень часто маленькие детки mm -hmm. детки разного возраста то есть это и два годика и 10 лет и 15 лет там то есть как бы и 18 лет вот последние буквально где-то дня четыре назад а, тоже обратилась женщина, пропал сын, ему, по-моему, даже 25 лет. У него семья, один ребенок, ну вот ушел, как бы и пропал. Ну, там, конечно, еще мальчик живой, но он просто потерял как-то память. То есть вот что-то случилось, и как бы это ему сказали направление, но не знаю, там, в принципе, вся... Литва ищет. Ну и вот другие ситуации точно так же с, этим, с маленькими детками в основном. И ну, с пропавшими людьми также очень даже ищут очень много сотрудники МВД. Да, своих сотрудников, которые без вести пропавшие. Такое тоже часто бывает. Вот, ну, То есть по этому вопросу тоже обращаются постоянно. Ну и либо, либо какие-то ложные даются показания, просмотреть. Есть ли, ну, то есть там доля правды в этих показаниях, да, чтобы человека как бы, ну, выгородить или помочь ему, такие тоже бывают вопросы. Инесса, uh -huh. uh, вот uh, мне тут присылают люди uh, в разные, скажем, там места, <laughs> и в Skype и в фейсбук, и вот сюда в чат, а... Uh, вот центр Виноградова, который сотрудничал с МВД, это похоже, вот эта структура? Да, это чем-то похожая структура, только более высшего уровня. Ага, вот так. Да, ну Виноградов вы знаете, это вы же участник битвы. Конечно. Да нет. А да. Но что-то он куда-то пропал э, оттуда. Э, Как-то он принимал участие в первых битвах, когда пореченко вел еще... Ну, они просто создали свой центр, у них свои центры, они, в принципе, стали работать на себя. По-моему, -по уже в фильме это показывалось, только как бы его там тоже немножечко разоблачили, там непонятно что. Да? Ну, был немножечко маленький отрезок такой а по, по его центру. А, хорошо, давайте один вопрос, и мы перейдем, собственно говоря, к теме. А в приоритете Академии, вот этой Академии Безопасности России, а есть защита существующей власти? Ну, я думаю, что да, конечно. Есть. Ты, конечно. окей. Хорошо. Ну, вот, говорят, даже на него заведено дело, на Виноградова. Вот интересно. Ну, у нас, как всегда, да, дело заводят. Все а... возможно. Ну, понятно. Хорошо, давайте мы перейдем тогда к нашей теме. Вот Действительно, я серьезно говорю, вот как бы карты, Таро карты или Норманка, ну, другие карты. Вот И Есть там у нас, скажем, специалисты, которые читают, которые гадают, можно сказать. Да? А вот рун, рунолога не было. Была такая у меня девушка. Ну, потом исчезла. Ты знаешь, о ком идет да. речь. да, да. Да, а скажи, пожалуйста, вот скандинавские руны, да, в данном случае мы говорим там вот Один, скандинавские руны, вообще руны, насколько я так знаю, они переводятся с различных там германских языков, там романских. Ну, это как вообще перевод, означает они а как вообще перевод секрет, тайна. Секрет, тайна. Да? И это была письменность, это сегодня оно стало каким-то образом, каким-то тайной я... магией, что ли, да? Да. Ну, во-первых, начнем с того, что вообще это, и на самом деле это то же самое, это как наш алфавит, да, это была письменность. Но письменность, она была не только, как бы вообще мы взяли скандинавские, это как бы выход вообще письменности древнегерманские, да, в основном, кодцы, да. Ну, Почему? то есть это употреблялось до 1-2 век, там, ну, до 12 века где-то так они в основном как бы… И вот территория бывшей сейчас Европы, там, это взять Дания, Норвегия, Швеция, Исландия, ну, то есть вот это вот как бы является именно скандинавскими… И поэтому… А вообще руны, они разные есть. Руны есть, они и венгерские, и наши славянские руны идут. они. Ну, то есть как бы очень-очень много направлений, вот именно как бы рун. Да. Mm. Почему выбрали скандинавские? Потому что они в основном идут, вот они немножко необычные. Они как бы, вот как перевод самих даже рун, это как идет тайна. Да, естественно, если оно было начертано именно человеческой рукой. Да, то она естественно имеет какой-то, маг... даже уже тогда человек, когда именно писал, он вносил свой какой-то магический характер, да? то есть либо эта функцию выполняла, либо как защитного варианта, либо как э, на благополучие, ну то есть вот то же самое, как у нас э, в давние времена рисовали там что-то э, первобытные люди, там каких-то человечков и еще что-то, да, как э, определенные знания определенные символы да как и защиты как и то есть только они могли расшифровать вот этот смысл да виде вот сам как бы этот эту букву либо какой-то рисунок ну вообще а скандинавские руны, они довольно-таки очень-очень сильные. Их где-то, наверное, штучек, наверное, 20 вообще, как он считается, футарок, и называется он так, как футарок, да, от первых шести э -э, самих рун. да. И вот он как бы, как называются руны, там, вот они идут по порядку, там, Феха, Урус, Турисос, Ансус, э Райда и Кана, да, вот эти шести они как бы так, вот по этим шести рунам, вот он как и называется «футарок». Да? и то есть каждая вот сама по себе руна она имеет свое значение то есть, ну, то есть человек который разбирается в рунах он сразу поймет даже то есть как бы и есть алфавит да то есть можно зашифровать что-то можно опять же как руна не используется как в мантике да то есть ты можешь как предсказывать судьбу на них в то же время использовать как магический магические да, любые как бы делать ритуалы, также, опять же, то есть как бы создавать там ставы, да, и ну, это имеет значение, то есть очень сильную магическую силу имеет. Иннесса, у нас есть пара вопросиков. Первый вопрос, я начну со второго, как первый, ваше мнение о славянских рунах и с какими вы работаете, это вопрос номер один, ну давай. Ответь, а потом... Это... Значит, со славянскими рунами, потому что пока я не в ведах, я больше вот скандинавское направление, но, в принципе, они чем-то тоже похожи. Там, ну, очень mm -hmm. я, я еще вот немножечко Агамы использую тоже. Mm -hmm. Это тоже идет то направление. А, а, именно... а возникли раньше так называемые скандинавские все-таки, да? Да, да, да, да, да. да. Mm -hmm. Хорошо. И вот конкретный вопрос. Можно ли изменить ситуацию с помощью определенных рун? Конечно, можно. И легко очень даже. Для этого, собственно говоря, они и есть. Вот, к примеру, да, вот я не знаю, вот расскажи, пожалуйста. Ну, ты же владеешь техниками не только рун, а и карты, правильно? И таров, я, вместе, я руны вместе использую как бы в магии. То есть я, кроме еще ритуалов, добавляю тоже... Рунические иногда формулы, рунические ста, ставы, либо просто определенные вот, руны. Даже вот у меня, в принципе, видит, вот не знаю, покажу на пальце, вот у меня даже есть, вот видишь, рунические как бы тоже, он зашифрован. Вот, ну, то есть как бы определенные идешь делать маникюр, а тебе бах тут на, на одном пальце, это на мизинце, понимаешь, правой ноги да. одна руна. Это буквально я не, неделю назад была, короче, на одной вечеринке. И у меня девочка, она сама журналистка, и она увидела. у меня на, ну, еще есть кольца, вот, вот, ну, то есть, как бы, они тоже у меня с определенными, как бы, есть иставами, и ставами, есть просто одни, одни, как бы, руны. И тоже девочка увидела, она немножечко понимает именно смысл в руна. Она а бать смотрит вот именно, что на пальце определенным, да, у меня определенная руна. Ну ты говорит, ты хитрюга, ты знала куда одевать и куда как бы это. Ну то есть направлять. То есть вот, вот вам определенная тоже защита, определенное как бы намерение, какое я хочу, я получаю. То есть, Поэтому. То есть идешь в одно место, бах, на одном себе наманикюрило себе, там понимаешь, это самое, и всем идешь и показываешь палец, правильно? Показываешь палец. Они же не знают, да, правильно? Они думают, что ты палец выставила, да? это определенно, а ты говоришь, нифига, это ровно у меня там нарисовано, Что-то такое, да. Мягко говоря, не подходи, да, если перефразировать, я пошел. Ну вот не подходи, и руну сразу ему, да. А скажи, пожалуйста, не. Нет, ну я, я шучу. А, а вот такая ситуация, допустим. Ну, мало ли, позднее, позднее время суток, и ну, разные ситуации бывают, да. И вот кто-то там начинает приставать, а ты бах, руну, вот с собой в кармане. Чего они сразу отвалят, эти хулиганы? Ну, вот, короче, если вдруг увижу какая-то определенная ситуация, и которая она может, какой-то быть взрыв, естественно, я этого человека либо усмирю, либо заморожу. Угу. Заморожу. Да. Есть okay. такая э, Рона Иса, она любую любую ситуацию заморозит. Mm -hmm. а, понятно, хорошо. А, вопрос такой: может ли крещеный человек использовать ставы э, рунические? Может. может, а если где-то в этом что-то такое, то есть это не имеет значения крещеный, не крещеный вероисповедание. Не важно, просто знаете как, если человек, он работает конкретно с христианским эгрегором, и у него, ну как бы есть очень много, кстати, вот этот общий человечек, который ты знаешь, который занимался рунами, она все время поражалась тому, что я работаю с разными эгрегорами. Да? И она, для нее это было все время ну, такое подспорье, как это можно так работать, именно э, ну, то есть в разных направлениях, потому что вот у меня живет и мусульманское как бы, направление, и христианское, да? и тут получается как бы, <кандинавское> скандинавское тоже. И вдруг между собой эти эгрегоры могут не уживаться. То есть я и говорила, что, знаешь, у меня это в принципе все в порядке, все нормально. Для нее это не доходило вообще. То есть как можно вообще совместить вот это с этим, да? Ну, я одно скажу, все зависит от вас от ну, вашей голове все, да. И вы посмотрите, как, если нету никакого конфликта, нету войны, то в принципе можно это все использовать без проблем. Mm -hmm. Не надо да. ни раскричиваться, ничего не делать. Хорошо. Руны берут ли какую-либо плату за помощь? Как их благодарить? Вопрос. Конечно, берут. Это знаете, что к ним обращаться? Mm. и их это, Потому что руны по-любому свою они возьмут. Да, как бы вы ни хотели, даже, и даже бывает и оплата, но если вы оплатили недостаточно, то они все равно свое возьмут чем-то. Поэтому, в принципе, используя эту технику, да, с рунами, обязательно нужно сто раз подумать, что сделать. Ну, то есть стараться вообще работать с добрыми, хорошими более такими рунами, которые не, не вредящие, да, не разрушающие. Если, естественно, вы будете там вредить и все остальное, то, ну, это нежелательно, конечно. Вообще всегда идет подношение, всегда подношение, либо это вы можете сделать во первых нужно их активировать либо дыханием либо кровью либо огнем то есть это обязательно в первую очередь и подношение это должно быть либо к богам да смотря какой руне типа относитесь и относится руна к какому богу и плюс если не, чисто не сопоставлять вот эти моменты то все равно благодарность должна быть это должен быть либо это должно быть либо пиво либо, либо печенье либо квас хороший, либо пиво да медовуха да потому что именно в этой, вообще в этой традиции очень это распространенное как бы а Жигулевская? Неважно, какое, неважно, какое. Хотите Жигулевская, хотите не Жигулевская, хотите какое-то чешское без разницы. Но вообще э, дол должен быть либо это квас, либо это пиво, либо это может быть медовуха. Да? либо овсяное печенье, ну и, ну и не исключено, как конфетки, то есть мед очень сильно тоже любят. Ну то есть как э, любые подношения делаются, точно так же и это, только это делается как бы дерево. Слушайте, я не знал, что только специалистов здесь, все все знают, слушайте, это здорово. <связано> <Что> <связано> там пишут? Да пишут, да, да, в курсе дела все пишут. да. А вот еще, я не знаю, что хайрийские руны, есть хайрийские а? руны, кто-то пишет? Ну да, но я с ними не работаю. А, то есть это другой вид рун, правильно? Mm -hmm. Да. А давайте мы сделаем, проведем, если вы не возражаете, уважаемая Инесса. Uh, проведем эксперимент поскольку у нас первый раз дорогие друзья я обращаюсь к вам uh, давайте вы какую-то ситуацию свою кто не боится конечно uh, озвучите а мы попросим инессу как сказать подарок uh, нашему каналу она сделает какой как называется, расклад да я знаю второй расклад а расклад Расклад. Угу. Ну видите, вот нас делают расклад и даст вам ответ. Здесь а... вот будет. А? Да, покажи, пожалуйста, какие, какие они. Вот они должны находиться в мешочке определенном, то есть если даже люди будут там обучаться, желательно это, чтобы они у них был свой как бы тоже коврик, коврик рабочий, вот с футарком, видите, вот. А. У нас кто-то уже выше описал, я где-то пропустил, наверное. Что-что? А, что? Вот э, Лайласян, да? А я не, не вижу, а где вы описали ситуацию? Какую ситуацию? Где выше вы описали ситуацию? Если можно, повторить, где-то я не вижу. Mm -hmm. а... Скопируют, пусть и переправят. Я выше описала свою ситуацию. Опишите еще раз. А, так, где мне найти новую работу? Спрашивает Лана. Сейчас. А, вот, а что надо, вообще-то, говоря, чтобы ответить на вопрос? Просто ситуацию, никаких там дат рождения. Да, нужно мне дата рождения. Да, а, это раз. Да, в первую очередь дата рождения и имя. И четкий вопрос. Любит, не любит, пожалуйста, ну, не задавайте глупых вопросов. По четкости больше. Угу. Ну, тогда понятно, да? Значит, а дата рождения имеет отношение к рунам или это уже какой-то дополнительный... Если еще слаживается тоже, это тоже, ну, то есть как бы имеет значение. Можно и без даты рождения по вопросу конкретно заданному, но в принципе я спрашиваю дату рождения. Наира, да, вас зовут, Наира, да, или Наира? я не знаю, где ударение. Работа не клеится, с чем связана? Поскольку нужна дата, тогда э, вот... Э, я сейчас посмотрю без даты, подождите. Ну, давай первый вопрос, да, ответим. На Ира, да? Да, это... <смех> или значит что-то неправильно себя как бы выстроила и что-то было связано с поездками да и здесь получается еще ситуация сама ну ситуация в самой немножечко есть либо кто-то дружил либо ну, неправильно человек вот именно в слово сказал да вслед конкретно здесь ну как пожелали человеку можно сказать угу. да предсказанное поэтому идет вот такое заторможение ну как сгладили даже можно сказать а у нас какой был вопрос еще раз по работе связано почему не могут найти работу не клеится почему по-моему а, да да так вот есть ее имя сейчас я... не Наир. точнее Найер да а есть ее этот, дата рождения она написала... Mm -hmm. а, mm -hmm. Сейчас я найду... Ага, 03 02, 64 года. 03-04. 0, 0, 0, 0, 0 февраля. Mm -hmm. года. И еще, а что у нее, спросите, связано с поездками было? И было что-то с поездками связано ну, на, или нет? На ответ. Не знаю. С ну, я хочу сказать, значит, смотри э, ситуацию. Пусть женщина Наира э, будут более настойчивы, терпеливы, найдет она эту работу. Но в первую очередь либо просто пойдет к высшим силам, женщина, наверное, мусульманка, да, либо как-то помолится сури почитает да и э, в принципе проблема может разрешиться потому что она как бы у нее сильные ангелы хранители высшие силы ее как бы защищают но говорю сразу что вот был как с глаз, и что-то связано с поездками было ну вот пусть ответит скажет ну хорошо у нас есть еще но тут мы тогда сегодня не освободимся я понимаю что вы до трех до четырех часов ночи уважаемая инесса но э, ну, это вряд ли. Это а, Да. А, так, у нас что? Когда продам земельный участок, спрашивает Галина. А, Галина, ее дата рождения 9-12-70 -го года. Когда продам земельный участок? Да? Земельный кстати, участок. Где? где земельный участок? Не В не знаю. России, где именно? Думаю, что да. Думаю, что... Территориально. Надо знать, да? Ну, вообще, пока, пока вы гадаете, Инесса, я уже рассказывал ситуацию, очень коротко расскажу. В свое время э, был инвестмент, когда я еще занимался. Можно я на секундочку перебью и дам ответ? Я уже посмотрела. А, привет, да? Значит, Светлана, да, по-моему, имя? Я да, девушка? галина да значит что хочу сказать пусть приложит усилия все прекрасно она в потоке очень хорошая благоприятная карта которая ей раскрывает именно дороги да несмотря даже даже на кризис несмотря ни на что то есть ну пусть может быть правильный толчок даст либо правильно его как-то направит потому что успех должен на ее быть стороне пусть слушает свою интуицию. Светлана Береза фамилия значит, не берут на работу даже после удачных собеседований 7-8-82 года. Хорошо, а, вы а вы рассказываете ситуацию, то, что вы хотели? А, ситуацию я, да. И ситуацию я могу рассказать, дорогие друзья. Но я об этом говорил сейчас просто еще в присутствии Инесы. Вот я обратился лично, поскольку дом не продавался, это был значит, мой приятель, он тоже риэлтор был, и дом не продавался, его надо было, конечно, продать, потому что надо платить эту как, ипотеку, да, вот, его надо было чем срочнее, тем продать, вот я обратился к Инессе, а он сказал, я в это категорически не верю, я говорю, ну, не верю, не надо, какая разница. хуже не будет, короче говоря, Инесса Выдала такую, скажем, после того, действительно надо знать, где предметов, куча фотографий, много было дат, поскольку это был не один человек, это были вот, друзья мои, были, ну и какие-то дополнительных данных было много, вот. но она сказала, в течение трех месяцев без вариантов продаться, поступил оффер, поступил через неделю, что самое интересное, Uh, и ну в пределах трех месяцев, верно? Значит, мы обрадовались, но офр не прошел. И после этого долго-долго оно стояло. И за какой-то совсем небольшой промежуток времени до истечения этого срока поступил другой офер. Вопрос другой: сколько эти документы должны были uh, проходить определенной стадии? Тут не так все просто. Надо там много чего там было сделать uh, до того, как произойдет фактическая продажа, называется closing то есть специальная компания, title компании называется, передача доверительный грамот, я так перевожу уже так, вольный перевод от одного хозяина к другому хозяину. Короче говоря, за два или за три дня до окончания трехмесячного срока дом официально был продан. Ну, причем я сказал, Инесса мне все равно, все равно кто продал, Главное, что он был продан, я-то знаю. А своему приятелю объяснить было, конечно, сложно, поскольку он сам был риэлтор, и тогда, да, и тогда, и тогда. Вот, а у нас есть... Ты можешь ответить, да, уже, или нет? Договаривай, я отвечу, да. Да, я договорил уже, все, в общем-то. То есть да. вот такая, такой случай был, и да, работает все абсолютно точно. Значит, кстати, я еще тогда тоже не, кров... не только магически делал, а иронически тоже делала, если ты помнишь. Помнишь, я тебе О, сбрасываю. Да, помню, да. Надо, было, да, надо было повесить в определенное место, понимаешь? Да, да. По да. поводу там, а куча другое. Да. Значит, что скажу этой женщине? Значит, сама по себе она немножечко такая вот с тяжелой ногой. То есть куда бы она ни ступала, вот у нее есть эти вопросы. Что хочу еще сказать? Пусть она не слишком рвется, пусть она за это не переживает, просто отпустит ситуацию. В принципе, ситуация ее разрешится. Только ей нужно заказать и просто отпустить. Вот именно когда, когда она предотвратит вот эти вот трудности, да? ожидаемые вот эти труд... на которые вот она думает, ну все вот я не не могу ничего все я такая вот никчемная, не неспособная да если она будет постоянно грузиться этим то в принципе она не не получит ни одну работу то есть у нее будут проблемы поэтому Пусть просто конкретно по ситуации, вот она закажет эту работу, да, и отпустит, да, вот как будто, вот, ну, как руки уже не, не стоит ничего на это, да, вот все потеряла, все, и вот, ну, все, сдаюсь называется. Но не сдаваться, а именно взять конкретно, подумать о ситуации и ее отпустить, вот тогда она, в принципе, ее разрешит эту ситуацию, Устроиться на работу. Mm -hmm. Ну, замечательно, замечательно. Я не знаю, справедлив такой вопрос. И, и, и еще пусть над ошибками поработать над своими, потому что говорю, что очень тяжела сама, сама очень как бы на ногу. Понятно. Я сейчас напишу еще раз, чтобы люди знали, куда обращаться, поскольку так или иначе вас все равно перенаправят сюда, куда бы вы ни обращались. На всякий случай экономьте время по поводу того, как и что, если понадобится какой-то личный контакт. А, справедлив ли такой вопрос, Инесса? Когда мне сделают операцию на левой ноге по замене конструкции? То, то, то есть там стоит какой-то там... Сустав, наверное. Сустав. Ну, я не знаю, неважно. Я знаю, в принципе, но... Так, можно... еще раз прочитай вопрос. Еще когда раз прочитай... мы, Когда мне сделают операцию на левой ноге по замене конструкции? А, зовут человека Вадим. 11 мая 69 года. Когда? Это что надо? дату назвать, получается? Я поэтому спрашиваю. Как это... Значит, вопрос. смотри, там идет определенная какая-то очередь, и это в течение где-то трех лет, возможно, ситуация. А, вот так даже, да? Угу. Спроси, спроси, спроси, спроси. Есть там как бы либо дефицит либо определенная какая-то очередь но есть какие-то препятствия mm -hmm. за счет вот этого как бы ну может быть на какой-то более дешевый в принципе у него возможность есть а там может импортный какой-то но ну, есть какая-то определенная либо очередь либо может быть как-то ну, человек должен этот вадим должен как-то либо настырник ситуации, быть, пойти, ну, как бы за себя похлопотать, называется. Угу. Понятно. А, так, вот еще вопрос собаки. Кок, кокеры, это спаниели, по-моему, спаниели. Кокеры, спаниели, да, длинные ушки, которые, да. Меня конфисковали собак, Светлана говорит, судом. Я выиграю процесс, то есть верну что сделай вернуться это без мягкого знака поскольку тогда это по-другому а вернутся ли мои собаки домой и как скоро зовут светлана 14 февраля шестьдесят года а почему а почему конфисковали не, знаю. не описывают почему конфисковали Ну, должны вернуть собак вернуть должны может это в течение быть такое что в течение месяца ну, собак должны вернуть понятно так дальше что у нас благодарю за совет огромное благодарность за совет говорит светлана нет, вот она, на сказала, что она крестьянка. Угу. Прошу спросить, что делать. Так вам же сказала, Инесса, по-моему, да? Это по поводу того, что... Работа? На сгл... Работа. Да, похоже на сглаз вопрос сложный. Вот. Гей нужно снимать. Это убирать нужно. Убирать надо. Хорошо. Да. А вот у нас еще есть вопрос. Спрашивает у нас Юнона. Устроится ли личная жизнь в плане создания семьи? Ну, если встретит авось, то, наверное, устроится. Я так полагаю. Но Инесса нам скажет более подробно. Устроится ли личная жизнь в плане ноября. Год не указан. А? Вот не указан. 29 ноября. Завод... А год вот, можно? Наверное. Но может она не хочет. Я не знаю. Уважаемые Юнона, вы озвучите, а то можете не дождаться. Озвучьте ход. Короче, на Юноне конкретно есть негатив. Конкретный. О, о как. И она заторможена. Ну, то есть, не скажу, что это венец без врача, но очень сильно кто-то конкретно очень хорошо поработал. Даже так. А... А, Заморожена полностью. Мы так и не, не, собственно говоря, не осветим нашу тему, а будем вот сейчас вот это все. Это был, так сказать, ну, просто подарок, бонус. Все, на все вопросы, пожалуйста, это в личных там каких-то вопросах. А вот э, это и же и все... И это... Консультации, в принципе, будем кому-то, что нужно конкретно делать. Да. А скажи, пожалуйста, это сейчас гадание было по какому принципу? Это карты или это руны были? Это вот по рунам. По рунам, да? А что такое бросить руны? Ну вот я и бросала руну. Вот, вот вылаживала, доставала. Вот смотри. Давай, покажи. посмотрим. Вот я... Слаживаю руночки в мешочек. Ну, вот достань какую-то одно руну, я расскажу, что это руна означает, и ну, она выпадает. Вот. Я ее размешала вот так вот, да, и достала одно руну. То есть есть специальные коврики, к примеру, да? Вот у меня один из ковриков есть здесь рядом. Есть, вот, смотрите, я mm. покажу. Вот, видишь? Да. Он вот, он определенно сделан, вот, тут он как бы расписан конкретно там, где-то денежки, где-то удача, где-то любовь. Я вот точно так же, вот, я беру и бросаю. Это самодельный платок такой? Да, я самодельно все это делала, да, вышивала. Самодельно? Да. Ага. Вот смотри, вот я их беру, бросаю, то есть произвольно бросаю три, три так, да. У меня, короче, упала. Одна руна упала на любовь, одна руна упала на как, какая-то осторожность и на а, прилив денег. А какая конкретно куда упала? Ну, вот, вот видишь, да. вот, вот это. А что эта руна означает? Видно, видно или нет? Видно, видно. Да. Что да. Она это, о, это руна вообще... О, подожди, неправильно показываю. Вот она. Да. Это руна вообще Кана, она да. как бы очень хорошо, очень хорошо, она в отношениях, в любви, да, то есть она легла на денежный канал, значит, в принципе, здесь это положительно какой-то у меня будет гонорар или либо положение а именно вот. финансового плана. Вот вышла руна еще, вот. Это вышла человек, руна. которого гадают, правильно? Да, да, вот, короче, вышла руна Ера. Она это вообще это получается в любых отношениях это руна, которая отвечает как урожай. То есть она благоприятный исход, хорошее, что посеешь, что пожнешь, называется. Вот, да. То есть, в принципе, может быть, заведутся какие-то у меня отношения, может быть, партнерские какие-то отношения, очень хорошие. То есть, очень хорошее место. Ну, то есть, как бы вот в этом плане так потом здесь еще получается вот у меня вышла вот вот такая вот трубочка это альгис она как бы она вот делает так вот рога это считать как вы защищены вот как богом защищены то есть все что на воздействия какие есть да то есть она меня закрывает она меня как бы защищает то есть она вышла вот именно как раз на неприятности. То есть можно сказать, как, как бы высшие силы за меня хлопочут. Понятно, хорошо. Да. А, вот тогда у меня вот какой вопрос. Спасибо энергетическому, говорит Наира. А, видите как? А, скажи, пожалуйста, вот сейчас идет оценка ситуации, так? А если надо применить какую-то... Ну вот мы просто оцениваем. Когда отвечаем на вопрос? Но допустим, продастся через пять лет. Выпадает, скажем, там, когда продажа дома. Через пять лет. Да. Так? да. А, вопрос. А можно ли сделать с помощью каких-то, не знаю, обрядов, магии? Процесс ускорить? Конечно, можно. Конечно, можно. То есть, что надо делать вначале? Да. Наверное, надо разобрать ситуацию, верно? Конечно. Посмотреть причину, почему не продается, почему загвоздка в продаже. Либо это не должны продать, потом деньги израсходуются непонятно куда. Либо обман, либо еще что-то, либо вложения будут неправильные, либо, может, покупка какая-то будет неправильная. Ну, то есть, может быть, и хороший исход. То есть, как бы именно сейчас не пускают высшие силы, а надо именно через определенное время, там, через полгода, через год, через два. То есть, все просто так не бывает. Все в нашей, в нашей жизни это не просто так. Любая ситуация, она подстраиваться под нас. Угу. Либо мы отрабатываем кармические какие-то моменты, нас наказывают, либо наоборот нам благодарят и поощряют. Инесса, вот Вадим, который задавал вопрос по поводу замены, замена, замена... Да, или что-то там у Да, да, это зовут его Вадим. Дело в том, что он обучается у нас в школе, поэтому эм... И не просто обучается, он обладает какой-то сверхспособностями чувствовать очень многие вещи. Так вот, он говорит о том, что когда вы бросали руны, по моей ситуации, у меня пришел сигнал в голову в левую сторону. Mm -hmm. По ходу дела вопрос такой, вот я почему задал, скажем, через пять лет, через сколько лет он спрашивает, продастся его дом в Московской области. Последний, наверное, мы кремим. Как от студента нашей школы познали? Вы знаете, что в принципе быстро продастся. Если дать нормальному риэлтору, и, ну, то есть цена, если будет приемлема, это очень быстро продастся. А можно дам... ли обойтись каким-то образом даже без риэлтора? Ну, Но это деле. надо через знакомым тогда бросить информацию и цену сделать ниже. Угу. Вот так. А, понятно, хорошо. А, дальше что у нас еще что есть? Да. Так вот я хотел вот что спросить. Вот эти вот руны, которые вы значит это самое бросаете. У меня была одна ситуация, я сейчас расскажу. Я вел, когда я еще будность мою вел программу на радио Чикаго. Еще до этого канала, и вот у меня было время, которое ну, владело этим временем, у нас такая система там человек, врач, но он был очень серьезным энергетом, будем так говорить. И вот, когда я рассказывал, там люди, ну, много людей приходило, слушали передачи, и, и у меня был приятель, очень известный человек, он был, и вот он наблюдал со стороны. Я-то не видел этого, а он сидел там где-то сбоку и он наблюдал со стороны о том, что происходит. Я когда вел программу, это в живом эфире, после окончания программы он мне говорит, мой приятель говорит, вот этот вот доктор, да, он на тебя метнул, я видел, он метнул руну в тебя энергетическую. Вот Я вообще, если честно, я какой-то дискомфорт я почувствовал, правда уже позже. Но у меня тут есть определенный знак, камушек, который мне привезли из Индии, он защищает. И он взял этот камень, давай сейчас проверим, он взял этот камень и посмотрел, положил в воду. Вода потемнела от этого, то есть он говорит, видишь, камень на себя взял часть, достаточно серьезную часть негатива, но он э, все-таки было пробит, потому что он действительно очень сильный такой энергет. У меня вопрос такой тогда. Такая ситуация действительно была, э, то есть это, она имела место быть, это первое. Второе, метнул, что такое метнул руну, он же не, физически же не доставал ничего. Можно ли так метнуть? скажите, он был знаком вообще, то есть этого человека, мастера знал или нет, про которого сказал, что который да. метнул? Он знал, он был со мной в одной студии, просто он был, так сказать, хозяином этого времени, а я у него ориентовал это время для моей программы. Вот. Значит... А он был в своей студии у себя в офисе, а я к нему приходил, там студия была просто значит да. все, все это возможно почему потому что а, здесь получается наверное он знал этого человека и знал что он это может сделать и действительно такие люди достаточно даже я сама лично когда я когда была на битве, это, ну, со мной соревнующие все не знали, что я, типа, знаю руны, да, но я видела, какие руны на меня налаживали, чтобы я там проиграла, либо, ну, либо я меня опустили ниже плинтуса или еще что-то, да, такое есть. Почему я, у меня с собой всегда вот именно, да, где бы я ни была, у меня есть конкретно защищающие руны, конкретные руны, которые процветания, да? то есть я их одеваю на определенные моменты, в определенные компании, и ну, для каких-то определенных целей. Да, такое есть, и это все возможно. То есть, может быть, просто тебя хотели подавить, да? Ну, чисто либо, либо именно может быть какой-то негатив закинуть. Такое тоже возможно. Так вот, рунами можно ли навредить? Очень сильно можно навредить и Почему? лишить человека жизни можно. И уничтожить, и наслать болезнь можно, все что угодно можно. А, так, хорошо. Дальше. А, можно защитить себя, и какими рунами можно защитить себя, как ее использовать? Можно защитить рунами Тейвас, Соло, Альгис. Это рисуете на себя, именно чтобы руна смотрела на вас. Угу. Руна смотрела на вас. Это как понять? Да. Ну, чтобы она не была перевернутая, потому что у них значения имеют, как бы, вообще, четыре значения тут имеют. А, как бы обычная, перевернутая, зеркальная и перевернутая зеркальная. Угу. Хорошо. То, ну, это, это нужно немножко проходить, либо, если даже кто-то хочет что-то делать, то это конкретно с мастером это оговаривать и ну уже немножечко человека подучивать. Понятно. А вот Роза спрашивает, вылечить физически можно? Можно. А это как? Если нет онкологии четвертой, третьей степени. Первая и вторая а до половины, то в принципе и не трогая шизофрению тоже. Шизофрению можно первую, как бы, еще затронуть, и все остальное, и эпилепсию тоже, если не запу... недавнешнее. А все остальное, в принципе, можно будет лечить. Можно просто рису... прорисовывая эти руны на определенные органы, определенное на общее состояние. Ну, то есть смотря, э, вообще у рунов есть оговоры, да, каждая руна, она должна как-то немножечко смысл иметь и оговаривать. Что-то мне... же самое, как в заговоре. Оговор... Что? Оговоры? Да, то Это... же самое, как похоже, что-то заговор. То есть если вы хотите, вот именно, к примеру, там что-то там денег хотите, либо хотите крепкого здоровья, либо просите у какого-то святого что-то. Значит, вы в первую очередь что вы используете вербальную магию, вы используете словесное вот именно прошение, заговорная система. Точно так же эта система есть и урон. Вы должны конкретно ваше намерения, ваше пожелание это вложить в ту руну, ну, на что она как бы должна действовать. А легко ли научиться э, владеть вот этой техникой рун? Каждому по-разному. Кому-то легко, кому-то нет. Кому-то э, вообще, вот даже у меня самое интересное происходило. Рун я как бы э, знала лет 30 назад, еще даже... Э, наш платов, он только-только как бы ну, запускал это все. Но интересно, что меня к ним потянуло, я какое-то время с ними побыла, потом отошла. И потом у меня вообще все-все-все по-другому поменялось. Потом через определенное время, там через лет 15, я к ним опять вернулась. Вот вам как бы это. То есть на то время они, наверное, как бы я еще не была готова с ними либо работать, либо с ними быть. И, как, и даже тогда они как бы мне были как неизвестными, вроде бы я как-то ну там знала все, но не, не сильно они к ним тянуло. А потом вот оно как бы мгновенно как-то и стали как родными. А, ну хорошо, сейчас же речь идет, скажем, там не о вас, вы же специалист. Это понятно. А вот и речь идет о людях, которые вообще об этом не слышали, не знали. Я приходила примерно примере себя. Я же говорю: что в принципе каждому по-разному. Кому-то, кто-то, углубляется, кому-то это становится очень интересно, и он быстро начинает, потому что вообще рун это глубокая такая система, она сама по себе и. Много надо знать, то есть как бы недостаточно, Там потом начинаются какие-то другие вопросы, задаются вопрос сначала, то есть как бы, естественно, ты обучаешься, а, ты... а потом подводные как бы вопросы находятся. Поэтому здесь у каждого по-разному. Кто-то въезжает быстро и пользуется это как в мантике, их используют, также используют их как в этом, в магии. Да, индивидуально, все индивидуально, но в принципе, если человек сообразительно умный, то легко. Ну, это все сообразительно умное, это, скажем, субъективные все такие вещи. Нужна ли какая-то предварительная подготовка? Ну, во-первых, нужно сначала руны, естественно, изучить полностью. Это нужно потихонечку, нужно с ними прожить. Да, какой-то определенный момент, с ними поспать тоже, вот даже если будем проходить руну, то есть как бы вот в течение недели, пусть там, ну, обычно давали даже дня два-три, чтобы человек проживал с руной конкретно, он с ним дружился, записывал, какие ощущения он чувствует, что у него происходит вообще на самом деле внутри, и как эта руна к нему относится, то есть таким образом. Может ли, то есть, вот я, почему такой вопрос, это был вопрос от наших зрителей, но также это и мой вопрос, поскольку, к примеру, заниматься системой восьмиступенчатой системой йога, патанджелис, аштанга йога, можно только при определенных условиях. То есть у нас есть, грубо говоря, условно заповеди. И прежде чем мы не пройдем эти заповеди и себя не защитим а, морально, этически и так далее, мы не можем заниматься этими вещами, поскольку а, мы не будем подготовлены психически. А, и речь не идет о техническом, а, скажем, анализе этого всего. Понимаете, да, что я имею в виду? Нужна, Нужна ли какая-то подготовка? Имеется, имеется в виду, нужно ли соблюдать? Морально-этические принципы для того, чтобы заниматься рунами? Конечно. А? конечно есть. правила, конечно, есть, да. Так, да, понятно. Хорошо. А какую школу прошла космоэнергетика Инесса? Петрова. Петрова. Ясно. А как нарабатывать с каналами? Легко. Человек в теме? Ну, раз задаю такой вопрос, я полагаю, в теме. Это я не в теме, как раз таки. Вот mm -hmm. основа, как я... Ну, здесь я знаю такие общие данные, но это было бы, наверное, интересно. Скажи, пожалуйста, а сколько времени, ну, теоретически пока, может занять вот такое вот, что ли, обучение это? И насколько оно будет потом действительно, то есть человек будет, это, ну к примеру, человек хочет только для себя просматривать ситуацию, или человек может просматривать ситуацию для своих близких, близких, или вообще для каких-то, ну вообще-то говоря, помогать другим людям. Сколько это времени может примерно занять? Ну, во-первых, занять человек должен все равно, он даже если изучит там пусть это за два месяца он все это изучит, да? А за месяц, за два, можно и за, и за неделю изучить, но за неделю ты вообще не освоишь, да? Люди бывало такое, что по пять, по шесть раз заканчивали школы по рунам, да? То есть полностью теорию, да, не усваивалась вообще не усваивалась, да, пока люди не проходили вот э, там 3-4 школы, 5 школ не пройдут, они не понимали вообще смыслов керу. а потом только они уже въезжали, поэтому это каждому индивидуально, и использовать, конечно, тоже все зависит от того, что человек пойдет. Если он работает конкретно, а, как бы… В целительском направлении, но, естественно, он будет, ну, это если он сам целитель, да, то он будет направлен, то будет роны использовать не только в мантике, но он будет как бы его магические свойства как бы направлять, но в целительском спектре. А, что касается других вопросов, да, то есть человек любой может просто пользоваться ими и там разлаживать себе хоть каждый день там на определенную кон конкретную ситуацию. Да, и для своих близких. Либо использовать в определенных защитах, либо для каких-то определенных целей. Понятно. Хорошо. Дорогие друзья, еще раз, давайте мы тогда поблагодарим Минесу. Очень интересно. И я вам хочу сказать: вот что: в общем-то, по большому счету, сколько это, года? Три с половиной тому назад. Uh, это не было YouTube-канала, это было «Сангейс Радио». До сих пор название осталось, видите, сзади висит «Бэннер». Uh, и, в общем-то, начиналось это как раз-таки одним из uh, наших <coughs> профессионалов, с которыми <coughs> я вел программа, это была Инна Салиева. Поэтому вы можете даже найти uh, play, в плейлистах, ее потом это был длинный период, долгий период того, что она занималась своими реализациями и так далее. Участвовала в битвах, неоднократно причем. И профессионал действительно своего дела, это было очень много случаев, где к ней обращались люди. Поэтому будем рады, если Неса найдет время в своем очень занятом расписании принимать участие в наших программах. У нас сегодня, повторюсь, тема была посвящена рунам, а не каким-то конкретным ситуациям. Вот если кто придет на учебу, там будет анализироваться все ситуации. Вот там действительно должно быть обучение, причем обстоятельно. Зная Инесу, ее профессионализм, даже нет, нет никакого сомнения о том, что действительно, во-первых, и научить, может, во-вторых, и подсказать, может. Что самое главное, конечно же. Вот. Но есть такая поговорка. Лучше дать удочку, да, чем накормить. Это же мы знаем, наверное, все. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч. Инесса, еще раз благодарим. Всего доброго. Всего доброго, всем хорошей, удачной недели. Благодарю, Миха... Майку. Всего. Пока. Всего доброго, до свидания.